С, этим четыр... с этими четырьмя этапами а, бизнеса встречаются абсолютно все. Избежать их, к сожалению, нельзя. Их проходят все. А, и другими словами, эти четыре этапа можно назвать немножко другими словами, а именно нулевой шаг, первый шаг, второй шаг и третий шаг построения настоящего уже бизнеса сетевого маркетинга, быть, так сказать, профессиональным нетворкингом, нетворкером, либо настоящим сетевиком. А, нулевой шаг – это то, что сталкивается базово каждый из нас, особенно сталкивался особенно, либо сталкивается, когда только приходит сетевой бизнес. Это вообще каждый шаг, вот этот с нуля по третий шаг, он делится на некие показатели, которые нужно просчитывать, то есть, которые мы можем контролировать и которые можем докручивать. А именно, это источник базы подписчиков, то есть, источник базы нашего списка знакомых, мы можем назвать как угодно. Далее, это инструменты для продаж и рекрутинга. А, ну и вообще, по сути, как мы доносим некий контент и чем мы можем быть полезными. Вот именно вот три вот этих конверсии, три а, части, над которыми мы должны постоянно работать на каждом шаге, неважно, как мы развиваемся. Итак, а, нулевой шаг – это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, все новички, исходя из того, что у нас все классические спонсоры в начале, у некоторых и по сей день, когда они начинают, все начинается с офлайн-бизнеса, то есть это можно назвать нулевым шагом офлайн-бизнес. А, это списки знакомых, а, потому мы можем донести нашу информацию только тот, кто нас окружает. А, друзья, знакомые, близкие, семья, а, инструменты для рекрутинга, это, а, так сказать, Телефон, по которому мы можем позвонить и предложить встречу. Ну и сама, само донесение ценностей происходит именно при встрече т через наш род. Да, то есть, через наши, наши рассказы о выгодах того-либо иного продукта, как он может решить проблемы нашего клиента, либо кандидата, и о нашей бизнес-возможности и как она может изменить жизнь нашего потенциального кандидата. Вот. И ну, одним из самых главных прогрессов, наверное, на нулевом этапе, это когда вы ломаете себя и выходите на холодный рынок. Это вот до дрожи по коже то, что надолго запоминается и дает некий большой опыт и дает, наверное... Хороший личностный рост, по сути. Не знаю, поставьте восклицательные знаки, кто проходил эти, вот этот этап нулевой. да, То есть, и хардкоровский этот вариант, именно через списки знакомых. И не только списки знакомых, но и холодный рынок. И следующий шаг, следующий шаг после нулевого у нас <coughs> включается именно социальные сети. Социальные сети именно в активном, в своем роде, продвижении когда наш список знакомых это уже друзья в социальных сетях, когда уже он по сути не так ограничен, как на нулевом шаге, именно то, что вот нас окружают наши друзья, близкие, знакомые, одноклассники, бла-бла-бла, то есть я уже думаю каждый из вас проходил всю эту стратегию, когда вас учат, как составить правильно список знакомых, да, чтобы никого не пропустить, даже если вы не знаете номера телефона, не знаете, как с ним связаться, вы все равно его туда заносите, потому что мысли материальные, они притянутся к вам, вы встретитесь, либо найдете кого-то, через кого вы узнаете и так далее, то есть я не буду вам рассказывать эти мелочи, но вот когда вы начинаете уже, переходите на первый шаг развития сетевого бизнеса, включаться в социальные сети, и тут уже начинается более широкий, широкие возможности, а именно потенциал неограниченного приглашения в друзья, да, то есть потому что если взять ВКонтакте, то ВКонтакте ограничен 10 тысячами людей в личном профиле, если брать Facebook, это 5000 друзей, а одноклассники там тоже либо 3000, либо 5000, я что-то не особо помню, поэтому, не знаю, кто-нибудь кто по практике, кто одноклассниками занимается, у меня тоже, просто там лимит стоит уже, 5000, наверное, или 3000, и ко мне уже добавится, у меня очередь, там более 200 человек в очереди стоит, и не могу их добавить, вот, и поэтому, ну, даже если вот представьте список знакомых в 10 тысяч человек, либо в 5 тысяч человек хотя бы, это работа не под край, на самом деле, если к этому относиться как к нулевому шагу, то есть вот просто самим начинать выстраивать с ними взаимоотношения, с ними общаться, потом выводить их на разговор, то есть это больше потенциал, то есть если мы можем построить список знакомых, ну, на нулевом шаге, там, 200-300 человек, то тут представьте, что это в 10 раз больше, да, то есть, даже в 20 раз больше. И это и возможность, получается, в 20 раз больше и, и, так сказать, масштабнее построить свой бизнес. То есть, если вот вы вот это переосмыслите, то есть, даже уже понимая этот момент, вы уже будете понимать, что перед вами открывается новый мир возможностей. Далее, как я и сказал, база подписчиков ваша уже измеряется, список теплый либо холодный и вообще список ваших потенциальных кандидатов уже ограничивается друзьями в социальной сети, а то и подписчиками, потому что подписчиков вообще неограниченное количество можно собирать в социальных сетях, в особенности в ВКонтакте. Здесь вы уже даете ценность именно через свои посты. Вы даете ценность, выстраивается ценность через прямые трансляции, вот таким образом, как я, например, на минут 15. Ценность дается в виде видеороликов, где вы начинаете решать те либо иные проблемы своей целевой аудитории. Вот представьте, насколько идет усилитель. Потому что если мы начинаем сетевой бизнес и сразу же бежим на нулевом шаге обращаться к своему списку знакомых, говорит: слушай, Петр, мы с тобой уже лет 10 не виделись, давай встретимся чашку кофе, выпьем там, пообщаемся, у меня к тебе есть интересное предложение, от которого тебе очень трудно отказаться. И он такой, блин, ты что у меня? МЛМ хочешь втюхать. То есть начинается сразу же такая какое-то предубеждение, да. То есть, и, ну, это уже иммунитет определенный, рептильный мозг, как это еще называют. То есть выработан определенный иммунитет уже у людей, потому что уже десятилетиями так делают. Окружение и все с друг другом делятся вот такими неприятными новостями, что, блин, мой друг, наверное, сектантом стал, либо мой одноклассник там сошел с ума в секту какую-то попал вот, это нормально, и поэтому этот метод в любом случае до сих пор работает, но он зависит от вашей авторитетности, то есть, если вы авторитет в своем окружении, вам достучаться до своего окружения очень просто, просто, просто сказать, давай встретимся, у меня к тебе есть серьезное дело, и люди даже ничего не спрашивают, приезжают, и тем самым у таких людей очень легко строится офлайн бизнес. Тем самым, когда вы начинаете шаг один, вы компенсируете свою авторитетность именно подачи контента. Вот вы представьте, я уже не говорю предпринимателей сетевого маркетинга, да, то есть я говорю о вашем ближайшем окружении, либо тех людей, которые по каким-либо причинам у вас в друзьях социальной сети. Не берем сетевиков, а просто нормальные, обычные люди. Представьте, что такие обычные люди, например, ну, постоянно наблюдают за вами и не видят новостную ленту, потому что обыч... у обычных людей не столько много друзей, как у нас, у сетевиков. У нас там масса и сетевиков, мы пользуемся различными сервисами для того, чтобы а, привлечь аудиторию, поэтому у нас может каша, такая масляная, масло масляное быть в новостях. А у ваших друзей там максимум 100, 200, 300 друзей, такие, знаете, самые более-менее с тем, с кем они общаются. И тем самым то, что вы публикуете у себя в новостях, вероятность то, что они увидят, намного ну, высока, чем там, любые другие сетевики. И Поэтому представьте, что если вы начнете затрагивать боли вот этих людей, обычных людей, которым нужен дополнительный доход, кто, кто как может начать бизнес в интернете, какие-то способы заработка и тому подобное, представьте, что они на протяжении месяца, либо на протяжении некоторого времени начинают бах какой-то пост. Интересно, что там случилось с, с Петром? Какие-то мысли у него, а, что-то он пишет, а потом такой бах, еще видео какое-нибудь вышло. А ты, вы знаете, как для обычных людей, когда они вас знали с одной стороны, там, например, со школы, колледжа, либо так, просто с окружения, тут видят от вас видео, вы как-то себя позиционируете, какая-то экспертность, вы какие-то эм, говорите интересные слова, то есть о бизнесе говорите, потом трансляцию, баг включили, начинаете взаимоотношения, они видят какую-то активность, и тут уже выстраивается авторитетность, и вот это позиционирование начинает работать на вас, и тогда о вас уже не будут думать, о том, типа, о, типа, ну, как, Витек, да, то есть, вот, я когда-то начинал заниматься, там, я был железнодорожником, а начал заниматься бизнесом, о, Витек, там, железнодорожник, типа, бизнесом начал заниматься, что он там может предложить, блин, фигню, наверное, какую-то, и, а, а тут уже, да, то есть, проходит некоторое время, даже самое небольшое, но вы ведете постоянный контент, Ваше окружение видит в вас какую-то экспертность, вау, что-то в нем изменилось, а в особенности, когда кто-то в видео вещает, для обычного человека это, о, бог, о, бог, он на видео, это то же самое, как, знаете, попасть на телевидение, сразу, сразу вырастает какая-то авторитетность, вы даете какие-то рекомендации, даете какие-то советы и... И в этом смысле работать в социальных сетях становится намного проще, потому что свою экспертность, свою авторитетность наработать намного проще, потому что человек, которому вы сможете предлагать и начинать выстраивать с ним взаимоотношения, он будет приходить на ваш профиль и отношение к вам будет не как к обычному человеку, а как к человеку, которому, ну, знающему то, что он предлагает, например, бизнес и так далее. Ребята. Дальше, ребят. А, ну, в этом тоже есть определенные минусы, да, потому что в любом случае а, здесь нужна ваша активная жизненная позиция, вы должны постоянно создавать контент, но ну, это, наверное, на, всегда на постоянной всегда в любом бизнесе тут надо будет создавать контент, быть полезным, просто будут рычаги влияния немножко разные. А, тут нужно приставать к людям, в любом случае вам нужно добавляться в друзья, писать им сообщения, выстраивать с ними вза взаимоотношения, то есть все ориентируется на на вашем времени, на вашем желании, на вашем энтузиазме. Выводить их на телефон и потом предлагать встречу тет-тет, либо выводить их на скайп, если они из другого города. То есть поэтому инструменты остались одни и те же. Ну, еще можно, ну, так сказать. Чи -чи -чи. еще, ну, мессенджеры, возможно, может там не, некие вопросы вам помочь автоматизировать, особенно сейчас есть такие плагины, как SocialCRM, он сможет, если вы вот постоянно в такой жизненной, активной жизненной позиции, SocialCRM может вам автоматизировать некий, некие моменты в общении с человеком, напоминания себе, то есть, э, некие автоворонки делать, такие небольшие, то есть, вы там одно, одно, одну букву вводите, и вам целый шаблон выбивает, который вы заранее подготовили, то есть, экономит вам время, и пообщавшись с человеком, вы можете там ставить напоминание, что вот к нему нужно написать, например, через неделю напомнить о себе, и этот сушил CRM вас будет оповещать, то есть, ну вот, есть такие вот определенные инструменты, которыми можно пользоваться, и которые упрощают и убыстряют определенные моменты построения бизнеса. Итак, ребят, треть то есть второй этап, мы разобрали нулевой, первый этап и второй вариант. Второй вариант это уже когда вы начинаете строить бизнес, по-настоящему строить бизнес, а не быть а, наемным служащим, как я называю, когда, до тех пор, пока вы не создаете свое влияние, не создаете свою активную, свое активное окружение, на которое вы влияете. И... А, на которую, которую вы можете использовать в своих нуждах, контролировать бренд, контролировать свой список знакомых, контролировать свою базу подписчиков, контролировать свою конверсию и результаты, тогда начинается только ваш бизнес. Все остальное это детский сад, ясельная группа, когда вы такой же наемный рабочий, только более независимый, знаете, как торговый представитель. Вам дается определенный фронт работы, но вы работаете сами по себе, практически вас никто не руководит. И ваш доход основывается на объеме продаж, которого вы сделаете. Чем больше продадите, тем больше заработаете. То же самое в сетевом маркетинге. Пока вы не делаете серьезный бизнес, то есть пока вы не влияете на людей, у вас нет базы подписчиков, вы такой же вот торговый представитель, грубо говоря. Более развязанные руки, и более работайте на свое удовольствие, без начальника. Вот, второй шаг, это когда вы создаете паблик, либо фан-страницу, если мы говорим о Фейсбуке, там, где начинает собираться именно ваша целевая аудитория. Если в личном профиле могут собираться все, кому не попасть. Да, то есть и родственники, и друзья, и сетевики, не сетевики, и просто какие-то про проходящие люди непонятно какого происхождения непонятно чем заинтересованы, то на вашу группу, скорее всего, и паблик, либо фан-страницу приходят люди, которые заинтересованы в том контенте, который вы публикуете, который вы ведете. И одно из огромных преимуществ фан-страницы, бизнес-страницы, группы, паблика, это то, что вы можете начинать продвигать свои посты. И здесь открываются новые возможности в том, что вы, проведя некую трансляцию, либо опубликовав свой пост, вы можете за копейки сделать так, чтобы ваш пост, промо-пост, например, за 30-300 рублей, но ну сейчас за 1000 уже, сейчас, кстати, ставки рекламные подняли, ребята. это вам, для тех, кто занимается... Таргетингом ВКонтакте Раньше была максимальная ставка Которую можно было делать на 1000 показов 400 рублей А теперь доходит до 1000-2000 рублей За 1000 показов То есть конкуренция поднимается В некоторых нишах а, Ну в любом случае Там а, Это практически ни на что не влияет Как можно было делать дешевые Подписчиков дешевые лиды и так далее. Такие, оно от того остается. Просто конкуренция увеличивается. Ну, это нормально. А, поэтому вы продвигаете за копейки, начиная от 30 рублей, там, тире, там, трехсот рублями ваш пост может увидеть например тысячу человек вот представьте насколько потенциал увеличивается вы инвестируете те же 100 рублей грубо говоря а публикуете очень интересный контент и вы его продвигаете на вашу целевую аудиторию да то есть только увидят его те кому нужно вам чтобы его увидели тем самым вы начинаете строить свое влияние вы начинаете строить свою авторитетность еще больше на свою целевую аудиторию а они начинают присоединяться, они начинают следить за вами тем самым вы потом э, выводите их либо на вебинар, либо на, опять же, скайп-консультацию, либо на личный разговор, на встречу, и тем самым э, ваша уже информация дается совсем по другим углом, как и я говорил, вы уже авторитет, больше и больше авторитет придает глазами, чем кто-либо иной другой, то есть вы начинаете строить некое влияние благодаря тому, что вас начинают видеть сотни, а то и тысячи человек в вашей целевой аудитории. Ну и, конечно, третий шаг, Шаг. Это самый последний, самый целевой, когда вы начинаете строить свой личный бренд. На самом деле, то, что я вам перечислил, это еще не является к личному бренду. Самая большая авторитетность является, когда вы заявлены максимально в интернете. Это ваш YouTube-канал, это Facebook, это Одноклассники, это Google, это ВКонтакте, это LinkedIn, это Instagram. Это нахождение ресурса на сети интернета, это ваш блог, сайт ваши одностраничные сайты, но благо того, что если вы грамотный человек и понимаете то, что, что, я лох, что ли, да, то есть, и тем самым вы можете строить базу подписчиков именно благодаря, опять же, социальным сетям, выбрав какую-нибудь социальную сеть ВКонтакте, Фейсбук, либо Одноклассники, у них есть сейчас сервисы, которые позволяют строить базу подписчиков и не особо обязательно обращаться Каким-нибудь сторонним e-mail-ресурсам, который сейчас для большинства работать неэффективно, если они не умеют это делать. Здесь нужно очень сильно хорошо обучиться, чтобы эффективно применять эти ресурсы. Поэтому ваш бизнес, ребят, начинается, когда вы, ваша площадка, ваш блог, ваш сайт, ваша группа, ваш паблик начинает строить базу подписчиков не просто в группе участники это не база подписчиков а база подписчиков на которую вы сможете рассылать ваши сообщения, ваш контент которые добровольно подписались на рассылку и здесь уже нужно слать им контент обычно как это выглядит подготовиться некий промопост лид лидмагнитом. что такое лид магнит это полезность которая дается за подписку это может быть pdf книга чек-лист видео тренинг запись вебинара либо сам вебинар живой онлайн это тоже считается за лид магнит собирайте аудиторию настраивать таргетинговую рекламу и таким образом начинает собираться база подписчиков заинтересованных в том материале который вы даете. А, обычно на начальном этапе, на грамотном этапе предлагается какой-нибудь продукт-включатель для того, чтобы холодную аудиторию переводить сразу же в теплую а это может быть дешевый продукт стоимостью до 1000 рублей, это может быть там и 1 доллар, и 2 доллара, и там вплоть до 15 долларов, продукт включать. Как я и говорил, это, окуп... во-первых, переводит холодного клиента и кандидата в теплого, это тот человек, который привык уже вам платить и потом ему предложить что-то другое, намного проще, чем найти нового клиента. И, и это окупает либо полностью, либо частично ваш трафик, и в этом вся прелесть продуктов-включателя. Потом идет выстраивание взаимоотношений, то есть ему высылается тот продукт, на который он подписался, PDF-книга, чек-лист и так далее. И потом идет серия писем подогреваний каких-то там, которые усиливают то, что он получил. То есть ну, раскрывает ту информацию, которую он получил за подписку более расширенно. И в каждом письме можно предлагать фронт-энд продукт, то есть основной продукт это либо рекрутинг в команду, либо какой-то более дорогой продукт, либо вывод его на консультацию, для того, чтобы на консультации уже что-то продать, либо зарекрутировать человека в бизнес. Тем самым, ну, через эту автоворонку проходит уже, ну, э, э, э, намного сильные люди к вам приходят, намного горячее, можно их так назвать, и э, более адекватные, то есть, работают некий фильтры. И сама прелесть того, что это все работает практически на автомате. К вам приходят, например, анкеты, вы с ними потом со со состыковываетесь, договариваетесь, skype разговоре но все это происходит на автомате ваше дело только придется либо общаться с ними по скайпу, либо не общаться если вы выстроили весь процесс рекрутинга на полном автомате без даже разговора просто некий, некое видео записали где объяснили и почему быть выгодно вашей команде и просто вот это все крутится и вы получаете анкеты уже тех людей которые готовы приходить к вам в бизнес и просто с ними потом запускаетесь в бизнес. Вот, ребята это вот четыре э, этапа, а именно нулевой, первый, второй, третий шаг, который э, проходит все э, люди в сетевом бизнесе, и на самом деле э, вот третий этап это самый последний, который уже масштабирует ваш бизнес и выводит на совершенно новый уровень. Поэтому, ребят. Ставьте лайки, если вам была полезна сегодняшняя трансляция. Также можете как... сделать репост, держать нас наш проект, если вам было полезно. И оставляйте комментарии под трансляцией. Всем пока-пока.